Привет, меня зовут Арсений Петров и на канале Велсоком. Ну что, новости из пончика Apple подъехали, в котором вчера прошла презентация WWDC, о которой я вам расскажу в ближайшие несколько минут. Ну чё, народ, погнали на... Тим Кук, ну как Тим Кук, ничего интересного он не сказал, поздоровался с нами и сразу передал слово Крейгу Фидериги, с которым мы эпично опускаемся на дно, чтобы узнать о новинках в iOS 16. По сути, главное обновление системы — это новый Android-like экран блокировки. На нем доступны разные шрифты часов, разные цвета, виджеты, прикольный параллакс-эффект с портретными фотками и обоями, можно создавать несколько экранов блокировки, появился виджет-кит для разработчиков, чтобы они могли создавать свои панельки прикольно, Уведомления и органы управления плеером наконец-то переехали вниз. Ну и крик Фидриги, надев замечательный вечерний наряд для прогулки по Гальяново, намекает на то, что вы будете лучше следить за спортивными событиями в прямом эфире. Доступно это в США, Канаде и Австралии. Насколько я знаю, там не играет гусь хрустальнинский Спартак, поэтому говорить тут не о чем. Ну и еще с экрана блокировки можно управлять режимами фокуса. Типа не беспокоить, я сплю, отстаньте от меня, я на совещании. А также под этот самый режим фокуса создавать отдельный экран блокировки с разными оттенками, цветами и уведомлениями. Кстати, сам режим фокус теперь применяется к отдельным приложениям и даже ко вкладкам в Safari. Вы можете сгруппировать их на группы для работы, отдыха или развлечений, и, потребляя контент, вас никто не будет беспокоить. Разработчики iMessages наконец-то скачали Telegram и поняли, что нужно добавить редактирование, удаление, маркировку прочитанным, и теперь сообщения стали больше похожи на нормальный мессенджер. Также прокачали SharePlay — это когда вы с друзьями можете совместно потреблять контент через FaceTime. Теперь это можно делать и в месседж. Например, смотрите какой-то учебный фильм и вместе переписываетесь, комментируя, что там вообще происходит. Очень серьезно прокачали диктовку. Теперь клавиатура не перекрывается. Вы можете совмещать как рукописный, так и голосовой Вот, Также с помощью голоса можно прям редактировать текст, а еще система расставляет знаки препинания и исправляет за вас ошибки. Одна из, мне кажется, самых прикольных фишек коснулась перевода. Теперь он распознает текст в видео. Допустим, вы смотрите какой-то учебный ролик по программированию, вы можете поставить его на паузу и и прямо из картинки видоса вытянуть, скопировать текст, чтобы использовать его дальше. Клёво. Ну и теперь просто бомба. С помощью нейронных сетей вы можете вырезать объекты одним касанием. Вот, допустим, взяли вот этого песика и перетянули его, отправив в качестве стикера в Ну а тем временем разработчики Apple карт скачали Яндекс-навигатор, научили их прокладывать маршрут через разные точки, и причем маршрут можно составить на Mac и потом отправить его на iPhone, добавили больше 3D-объектов, а также разработчики смогут свои же 3D-объекты в карты интегрировать, чтобы делать их красивыми, объемными и вообще классными. Семейный доступ, его тоже прокачали, вы можете лучше мониторить экранное время детей, устанавливать возрастные ограничения для контента на в каждом устройстве наконец-то появились профили. Например, ребенок берет iPad, а на вашем iPhone вылезает уведомление типа «это вот младшенький» или «старшенький». Ну а еще ваша любимая дитятка может прямо в сообщениях попросить еще 10 минут на то, чтобы материть незнакомых людей в Майнкрафте. В iOS все всегда чем-то делились, а вот в iOS 16 наконец-то появился режим для депрессивных и антисоциальных людей. Если у вас абьюзивные отношения, Apple так и сказала, с помощью одной кнопки вы можете ограничить доступ к своим паролям, контенту и общим фотографиям от бывшего партнера мужа или кого угодно. Эта функция, к сожалению, многим полезна, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь и живите спокойно. Система умного дома получила протокол Matter. Он будет развиваться, объединять огромное количество производителей умных устройств для дома, чтобы можно было очень легко подключать их к эпловскому HomeKit. На главном экране приложения теперь доступны все устройства вашего умного дома. Ими можно удобно управлять. Они разделены на цвета, иконки, группы. В общем, тоже выглядит хорошо. Ну и самые глобальные изменения коснулись даже не iOS 16, а системы для автомобилей CarPlay. Погода. Виджиты с часами и домом, напоминание, CarPlay стал реально основой автомобиля, он заменяет собой даже приборную панель, на которую можно вывести спидометры и разную информацию в разных стилях, это, блин, абсолютно офигенно, но, к сожалению, выйдет аж в 2023-2024 году. Ну и по мелочам, Spatial Audio теперь настраивается в соответствии с вашими ушами и формой головы, появились быстрые заметки на айфоне, Мемодзи, куда же без них, и, спасибо вам, господи, мы ждали этого столько лет, горизонтальная разблокировка с помощью Face ID Apple. все, на этом презентацию в принципе можно было заканчивать. А маленькие часики смеются тик-так, и ни о чем не жалей, и люби просто так, с новыми четырьмя циферблатами. Астрономический, лунный, игровой и новый классический с вытянутыми цифрами. Смотрится очень достойно. с переработали внешний вид уведомлений, они теперь не закрывают весь экран, и Siri тоже выглядит иначе. Актуальные функции для спортсменов, можно лучше отслеживать свой бег, а также положение тела и рук, чтобы, не дай бог, там не повредить ничего. Еще Apple Watch теперь определяют фазу сна и лучше отслеживают все нюансы вашего отдыха. Сердечником будет полезна технология Афип, которая распознает мерцательную аритмию. Всю статистику биения вашего сердца Apple Watch будет собирать. Ну а еще появилась очень важное, кроме шуток, приложение «Медикаменты». Там вы можете настроить расписание приема таблеток, увидеть, какие медикаменты сочетаются с алкоголем, например, а какие нет. А еще вы сможете контролировать членов вашей семьи, принимающих лекарства, чтобы они все делали вовремя и не забывали Таблетки. Мы еще не успели до конца охренеть от M1, а Apple уже выкатывает новую систему на чипе м 2 Она более энергоэффективна и производительно построена на втором поколении 5-нанометрового техпроцесса, имеет 20 миллиардов транзисторов, это на 25% больше, чем у M1. Пропускную способность 100 гигабайт в секунду, это на 50% больше, чем у м 1 Максимально 24 гига объединенной памяти, 8 ядер, из которых 4 производительных ядра стали гораздо быстрее, если смотреть на бенчмарки, в среднем на 18%. Графика стала 10-ядерной и улучшилась на 25-35%. Обновленный нейронный движок может выполнять 15,8 триллионов операций в секунду это на 40% больше, чем у M1. Новый медиа-движок для лучшей работы с прорез и видео. Поддержка 8К. М2 поддерживает работу с 6К мониторами и в принципе выглядит чуть более профессиональным, если его можно так назвать, чем M1. Ну и кто же на этом M2 будет работать? Конечно же, новый MacBook Air. Вау, wow, look at this! Во-первых, у него новый дизайн. Убрали легендарную клиновидную форму Air, теперь это просто тонкая прошка, причем действительно тонкая, 11,3 мм, а в целом компьютер стал на 20% меньше по объему, чем предыдущий Air. Вернули в более удобную магнитную зарядку и более того, покрасили ее в цвет корпуса и, кстати, 4 Space Gray, золотой, серебристый и темно-серый. Цвета довольно скучные, но тем не менее. Дисплей Liquid Retina стал на 15% ярче, у него 500 нит, у него появилась челочка, как в прошках. Обновили камеру теперь это full hd разрешение спасибо и на том три микрофона 4 новых динамика с системой спешил аудио аудиоразъем разъем три с половиной с поддержкой высокоимпедансных наушников до 2 терабайт памяти и вообще красотища мне кажется один из лучших ноутбуков которые apple делала за последние годы прям хочется купить цена к сожалению стала выше от 1200 долларов компьютер начинается но не горюйте если что можете взять старенький air на m1 за те же самые 999 а еще не просто посмотрите на эту прикольную за порядку с двумя USB-C, но еще узнайте, что она сможет быстро зарядить ваш Air до 50% за 30 минут. Ну а еще Apple зачем-то обновила старый, не вот который последний, а предпоследний MacBook Pro. Он абсолютно не изменился внешне, но у него появилась система на чипе M2. Также с радостью сообщаю, что на презентации Apple был представлен новый Гачимучи. надеемся, что в следующих сериях мы все-таки узнаем, кто здесь boss of this gym. Настало время для macOS, она теперь называется Ventura, не Ace, но все-таки здесь отмечу Stage Manager, это группировка приложений с открытыми окнами слева, чтобы удобнее между ними переключаться, а перетаскивать всякие картинки, в общем, выглядит нормально. Небольшие обновления почты, теперь можно отменить только что отправленное письмо, лучше стал поиск по письмам и все эти мелочи. В Safari появилась совместная работа и шеринг вкладок, а также новый менеджер паролей Passkeys. По сути, пароль теперь вообще не надо придумывать, для логина понадобится Face ID или Touch ID, и все это будет работать даже на других платформах типа Windows, надо будет просто отсканировать QR-код с вашим Apple ID и Metal Up Upscaling — это своего рода ответ на DLSS, ну лишь это -то вроде того. Разработчики смогут создавать для Мака игры нового уровня, но кто играет на Маке, я до сих пор так и не понял. Субтитры создавали? Continuity тоже обновили, можно переключаться с устройства на устройство прямо во время звонка, и в конце концов Apple просто забила на все попытки создать нормальную камеру для MacBook. Просто берете вот такой адаптер, крепите туда iPhone и используете его в качестве камеры для зума, скайпа и других конференций. What the fuck is that, chat? Переходим к iPad айпаду us 16 наконец-то получила приложение погоды <связывая> появилась коллаборация это совместная работа с документами доступ к которым можно дать нажатием одной кнопки расшарив например в группу в iMessage. еще появилась доска для совместного ведения проектов с помощью apple pencil туда можно вставлять всякие картинки напоминания и прочее айпад теперь поддерживает новый гейм центр со стримингом кому это надо бог вы знает mental 3 для серьезных игровых тайтлов на планшете будут доступны desktop class AMPs. как говорит apple больше функций из mac os можно даже менять расширение файлов, наконец-то. Все мы знаем, что дисплей на iPad офигенный, поэтому Apple создала некий референсный режим. Теперь iPad Pro на M1 можно будет использовать как референсный монитор при цветокоррекции видео и редактировании фотографий. В целом iPad стал больше похож на рабочий компьютер. Сюда принесли Stage Manager из macOS Ventura. Теперь можно свободно запускать два приложения параллельно, изменяя размеры их окон. Ну и наконец-то Apple добавила нормальную поддержку внешних мониторов в разных соотношениях сторон. Теперь Теперь iPad и монитор это нормальная связка, с помощью которой действительно можно работать. Спасибо, что посмотрели. Это были хайлайты с презентации Apple WWDC 2022. Пока.